Добрый день! Что я могу сказать про лыжи, которые вы видели в тестах, в титрах по тесте? Лыжи давнишние, естественно, мои знакомые. Те, кто следят, давно знают, естественно, что у нас каждый год с ними тесное отношение. Не знаю, как бы они изменились или они, или нет, не могу сказать. Значит, ну, просто в сухом остатке, даже не буду сравнивать с тем, что было, просто вот то, как мне вот сейчас это было. О, мне, значит, лыж Есть момент, который понравится, который не понравится, как обычно Значит, мне понравился, у них, смотри, такой рабочий задник Он такой пруженный, Но немножко, как мне показалось, жесткий а у него такого задника есть плюсы и минусы Если, как бы, вы, так знаете, классический ход Либо любите отдачу на выходе именно за счет задника И умеете это делать, то это хорошо Если вы новичок, то, как правило, такой задник, он Дает минусы в катании, потому что новички очень любят продавливать задники. Такой задник продавить тяжело. Он очень цепкий, очень такой... Ну, в общем, на него сколько ни садить, вы его не продавите. Как бы его только понесет. А, теперь по морде. у морде лыж. Ну, морда лыж у него все классические. Рокер, камбер, амфибия, правая, левая. С одной стороны плюсы, а с другой стороны минусы. То есть закон сохранения энергии. Где-то нашли, где-то потеряли. Значит, нашли, реально нашли на входе в поворот. Короткие повороты а, требуют, наверное, меньших усилий и, наверное, меньше каких-то а, технических аспектов. Позволяют, наверное, с меньшим а, техническим арсеналом получить как бы меньше радиус и легче входить в повороты. Это действительно есть. Вот эти вот загнутые там носы там в разные стороны, они как бы действительно работают. Это чувствуется. То есть на лыжах очень легко это все делается. Но есть минусы. Лыжи надо постоянно тянуть, Затягивать, сжимать, то есть идти в натяг Есть такой термин ложик в натяг То есть постоянно лыжи грузить, отпускать их нельзя В длинном повороте, честно скажу, я их отпустил И реально чуть не обделался То есть вообще Они теряют несколько стабильно За счет вот этих вот различных носов И такого вот именно рельсового катания За счет прогиба лыжи не получается Потому что, собственно, видимо, прогибы-то у них получается и разные и, Ну действительно, как бы ну, они разбегаются, короче ну, вот я не знаю, как это вот. А, вот, если их не держать и не удерживать И не грузить, ну, как-то вот, стрёмно Не скажу, что катастрофа, но стрёмно На льду стрёмно тоже было мне Потому что, потому, потому что И держака у них не хватает немножко для льда И, собственно, тоже стабильности Тоже, как бы, не очень Вот, то есть их а, Их их территория, это хороший Склон средней жесткости или мягкий а, Новичковое Катание Хорошего такого короткого поворота Короткого и менее короткого поворота Да, вот все для этого сделано Для того, чтобы именно новичкам чувствовать себя Рэмбо именно в коротком повороте В таком неком слоломическом стайле а, Все больше вот как бы у них ничего такого как бы и нет Никакой скорости нет, наверное, ждать вообще не надо И разгонять их не стоит, потому что Лед нет, жуткий вервет нет Вот, пока вот так Пока вот так, я пойду в следующий, возможно, будет интересней, а, чтобы не пропустить, подписывайтесь везде на канал, в соцсетях, сходить чаще на сайт за новостями, все, встретимся на склоне, пока!